Здравствуйте, меня зовут Петр Куприянов и в данном видео я хотел бы рассказать о таргетированной рекламе ВКонтакте. Вообще вещь это довольно интересная, и я долгое время ходил ее стороной и вот недели-полторы назад решил проверить ее на практике. Она не так популярна на данный момент, как Директ от Яндекса или AdWords от Гугла, но на самом деле очень прогрессивно, эффективно может быть. И, наверное, тут есть такие вещи, которых нет нигде, ни в одной рекламной сети. Вот вообще как выглядит эта реклама. Это такие у нас тизеры слева от любой страницы ВКонтакте. То есть это может быть страница группы, ваша личная страница, страница другого человека и так далее. И здесь вот можно ее закрыть даже, то есть удалить это объявление. Оно нам больше не будет показываться. Обновим страничку и увидим, что объявление появилось другое, довольно любопытное. Также объявления меняют друг друга время от времени. И рекламироваться могут как? какие-то приложения ВКонтакте, группы, личные публичные страницы, так и, ну что часто бывает, объявления с рекламы других сайтов. Давайте нажмем здесь «Реклама» и дадим рекламное объявление. Здесь мы попадаем в личный кабинет и, в принципе, уже можем создать объявление. Щелкаем «Создать объявление» и здесь нам нужно выбрать Оплата за переходы или оплата за показы. Также есть продвижение сообществ за переходы. Но я предполагаю, что вы будете рекламировать, и в большинстве своем люди рекламируют какие-то сайты, и для них нужно выбрать или за переходы, или за показы. Давайте для начала выберем за переходы. В принципе, я не знаю, что буду рекламировать. Я для примера возьму, допустим, какой-нибудь сайт Автоматически определяется домен. Вот он определился. Здесь можем ввести какой-нибудь заголовок. Давайте напишем что-нибудь. Так, и описание. Обратите внимание, что здесь ограниченное количество символов. Но описание я веду вообще не знаю, какое-нибудь такое. Так. Далее нам нужно загрузить изображение. Я выберу файл. Это изображение с другой моей рекламной кампании. Я для примера его поставлю. Далее выбираем тематику. Допустим, будет «Дом и быт». И вообще, что мы сейчас делаем? Почему реклама называется таргетированной? То есть, таргетированная, значит, нацеленная на какую-то аудиторию. Чем лучше мы нацелимся, тем более целевая аудитория у нас будет видеть нашу рекламу, и тем больше кликов, больше переходов по нашим рекламным объявлениям мы получим давайте выберем подраздел любой и давайте здесь уже перейдем к самому таргетингу вот у нас здесь есть первый таргетинг по географии то есть страна город улица давайте настроим россию здесь выберем например можно взять перечень городов можно выбрать область я например возьму область ярославскую но в то же время мы можем исключить какой то город из ярославской области допустим это будет также мы можем указать район, станцию, улицы, но это уже я не буду делать. Далее, возьмем демографию женский пол. Видим уже количество человек уменьшилось до... То есть вообще очень мало стало человек. Было изначально 70 миллионов, стало 268 тысяч. Если взять мужской пол, то 252 тысячи. А если взять любой, то будет ну, 520 тысяч. Все правильно. Возьмем возраст, например, от 25 и до 38. Уже стало 96 тысяч человек. И возьмем, например, день рождения завтра. И как видите, чем больше мы сужаем таргетинг, то есть чем больше нацеливаемся мы на свою аудиторию, тем больше повышается рекомендуемая цена за клик. Здесь можно взять интересы. Можно выбрать из списка, можно вводить, ну даже не знаю, что ввести. Пусть это будут мишки. Категория интересов можно выбрать, активный отдых, образование, тут пусть будет высшее. Получается, что уже аудитория отсутствует. Средняя тоже отсутствует, и любая тоже отсутствует. Потому что мы, наверное, выбрали интересы слишком узкие. Ну вот, всего один человек. Но ну, это я для примера показываю, то есть имейте в виду, что можно даже на одного человека попасть в ВКонтакте. Такого, наверное, нигде не сделать, ни в Яндекс Директе, ни в AdWords. Хотя этот человек может быть ботом, конечно, но в общем имейте в виду. Далее, можно выбрать должности, также таргетинг по устройствам, например, все планшеты, смартфоны, операционную систему, например, только Macintosh. Интернет-браузеры можно выбрать, например, Firefox, Chrome и Opera. И какие-то ключевые слова, ну, например, те ключевые слова, по которым происходит поиск групп ВКонтакте, людей и так далее. Где мы будем показывать наши объявления? Лучше выбрать только ВКонтакте. Насчет партнеров скоро появятся, но ну, они уже почти появились, партнеры рекламной сети ВКонтакте. И даже вы можете быть партнером рекламной сети ВКонтакте, но сейчас не об этом. Далее можно создать новую компанию. То есть мы создадим компанию и назовем ее как-то. И затем назначить стоимость перехода. Как видите, за один клик мы тратим 27 рублей 50 копеек. Можно поставить поменьше, но, скорее всего, охват аудитории будет поменьше. И далее после всех манипуляций мы нажимаем «Создать объявление». Также не забудьте почитать правила размещения рекламных объявлений. Тут очень много правил, очень строгие правила. И в общем-то нажимаем создать объявление. Сейчас я не буду это делать, а покажу на своих примерах, на примерах созданных компаний, как все это выглядит. Давайте я покажу статистику по своим рекламным кампаниям. Надо кликнуть в рекламной кампании. Ну, в принципе, это стартовая страница вашего рекламного личного кабинета. Вообще, конечно, Стер у меня здесь оставлять желать лучшего, но это у меня, так сказать, для опыта. И вот я сначала покажу. Компанию с оплатой за переходы, то есть за клики. Я положил для теста 200 рублей и клик получился 20 рублей. И у меня получилось всего 10 переходов и они произошли где-то за 5 минут. То есть у меня 200 рублей улетели за 5 минут. И что здесь я рекламировал? Здесь я рекламировал плюшевых Мишек, то есть это магазин плюшевых Мишек, который продает только по Санкт-Петербургу или Москве, но так как сам магазин находится в Санкт-Петербурге, я решил нацелиться именно на Санкт-Петербург. Также я решил выбрать женщин от 25 до 70 лет, но я дальше не стал сужать таргетинг, не стал там убирать улицы, кучу интересов и так далее. И здесь вот ссылка, это ссылка, вот, например, здесь, можно посмотреть, это c.cpa6.ru и так далее. А здесь вот такая ссылка, когда вы создаете объявление и даете, например, партнерскую ссылку, ВКонтакте определяет Домен, на который ведет партнерская ссылка. Иногда он определяет правду неправильно, но вам модераторы скажут, если что не так. То есть это ссылка CPA маркетинга, то есть с оплатой за действие, но об этом я как-нибудь потом расскажу сейчас в другом. Итак, что здесь вообще можно для себя уяснить? Вот, например, кликов было немного, но видно, что женщины от 30 до 35 лет интересуются плюшевыми мишками более, чем остальные. И давайте я покажу статистику по объявлениям с оплатой за показы. И вообще рекомендую делать именно рекламу с оплатой за показы, потому что за переходы часто бывает невыгодно. Например, один клик 20 рублей это даже для Яндекс Директа очень дорого. Конечно, если вы не рекламируете какие-то там пластиковые окна, какие-то огромные сделки, Форекс и так далее. Но вообще, например, для каких-то плюшевых мишек это очень дорого. И давайте посмотрим, например, вот статистику компании с оплатой за показы. Я установил цену за 1000 показов 1.5 рубля, то есть это очень мало, но на самом деле охват аудитории большой и видно, что в день потрачено 99 рублей. То есть имейте в виду, если вы не хотите много тратиться, то ставьте вообще маленькую цену, но и охват аудитории будет меньше. Далее, я нацелился здесь на страну Россию, но за исключением крупных городов Москвы и Санкт-Петербурга. Также выбрал мужской пол от 13 до 40 лет, интересы всякие игры, и ключевые слова также игры. И также это партнерская ссылка на игру. Здесь я добавил изображение, но про изображение дальше расскажу. И что можно видеть по статистике. Здесь видно, что мужской пол до 18 лет интересуется играми намного чаще э, тех, кому от... Ну, и те, кто старше. Видно также, что больше всего кликов было в Волгограде и в других городах. И вообще видно, что клики были в довольно маленьких городах. Далее. Давайте нажмем «Редактировать». И сейчас я просто расскажу про изображения. То есть с этим бывают проблемы, потому что очень часто модераторы не будут пропускать изображения. Вообще, какие изображения не нравятся? Не пропускают кривые изображения, изображения, на которых более 50% текста. То есть, например, у меня было бы здесь куча текста написана на картинке. И такое изображение бы не пропустили. Сейчас я могу показать пример изображений, которые у меня были изначально. Вот изначально у меня был такой тизер. Его не пропустили, потому что сказали, что вот эта стрелка побуждает кликнуть по этому тизеру. Далее была вот такая штука. Также это вроде как побуждает кликать, это тоже не пропустили, ну и в конце концов пропустили это. Ну и вот эти объявления пропустили сразу. То есть ВКонтакте, там довольно странная модерация, если вы помните, в начале этого видео рекламировались мужские трусы э, крупным планом, хотя также в правилах написано, что нельзя рекламировать части человеческого тела крупным планом. Ну да ладно. В общем-то это все про рекламу ВКонтакте, на самом деле ничего сложного нет, интуитивно понятный интерфейс. Главное тут поэкспериментируйте с изображениями, потому что наверняка возникнут проблемы именно в рекламе с оплатой за показы. Если будете давать рекламу с оплатой за клики, то у модераторов более щадящий пропускной режим по картинкам. В общем-то используйте это, это очень, очень интересное дело, очень эффективное. Если давать рекламу за переходы, конечно, дорого, за показы, в общем-то, можно угадать, нацелиться и получить хороший стир, Гораздо лучше, чем, например, у меня. Ну, хотя бы стир 0.1, 0.2. Да, и также, чтобы пополнить баланс, здесь нет ничего сложного. Щелкайте «Пополнить баланс», там вам предложат пополнить через WebMoney, ну и кучу разных других способов. В общем, используйте этот метод рекламы.